Е-е-е-ман, yeah, это что за. Что это? Ебать! Ни хрена себе очков взорвалось. Это чисто, знаете, когда долго сидел на уроке такой. Держишь, держишь, а потом понос прорвался маленько. Ну ладно.